Всем привет, вы сегодня на канале Дайвера, сегодня мы будем играть в игру под названием Bedwars. Так, <с> что-то у меня кнопки заедают. Вот, сейчас мы вот тут будем сидеть, сидеть. <с ojos> Хочу еще пререкламировать опять своего друга. Слакирюга Бум. Вот блин. Ну башнё... пошли. Так. Вот так вот сделала, там я как-то вообще неудобно, непривычно. Так. Учитесь. Хоба. Знаете, Фокс? Через... Так. Угу. так, вот так вот, боже мой. Тем более я не знаю кому там отговорить. Наши уже пошли, как я видел. Так, это, и это. Тихо! Еще с нормальными вещами падать. А, слушай, парень, там чё черный... я... Дай мне чё-то рикзал. Чё там валяется? Сломал кровать. <реклама> У -у -у. Отлично, сломал кровать. Пусть. А блин. Немножко не допрыгнул. <клама> Пусть знает, кто я такой. И что я тут делаю, да? Опа, понял, понял, понял, понял, как надо? Ага, понял. Учись. Так, Сейчас, Сейчас а, какой-то меч. Фу. Фу. Фу. Фу. Так, меч. Ох, пошли кровати. О! Это на блоке. Это на блоке. Это я потрачу на блоки. Так. никогда не любила это место. Да ё-моё, почему не меня Блин, как же я люблю, когда у меня лагает, Просто... Любовь моей жизни. Я тебе дам сейчас. Ну что это? Ну и что это такое? И Я... Зачем ты это настаивал? Там уже все слабые были. Зачем ты вот это вот? У меня такой вопрос. Зачем ты вот это вот сделал? Это вот так вот взять? На. Пошел он. Пошел вон, пошел вон, пошел он, пошел вон, пошел вон, пошел вон. Зачем ты это настал? So. Mm -hmm. Peter, Peter. <grandizem> сейчас, сейчас купим меч Эндер Первый раз. а зачем мне? А, брэнд. Так, возьму сейчас, куплю одну вещь. Вот это. И телепортатор. Вот это вот, вот. все, что мне надо. А чтобы меня не сломали. Потом не сломали блок. О, боже мой. Да ямая. Почему я не могу. Нельзя использовать эту штуку, когда я не стою на земле. Да, желтые захватили это. Это плохо. Прыгается плохо. Так, пойдем. Тут постоим. Вот. Можно было бы выставить этого маленького, хорошенького, сочного, желтого. Сочненький желтенький. А -а -а -а -а. Еще Две мо. что я мои задолбали уже стреляться. Соч... А -а -а. Так... Так вот... Мы стреляем туда... А теперь используем телепортатор. Опять Будем телепортироваться. Хотя можно взять. Да. Вот так вот. Так, а, желтушка. Угу. Ну вот так-то лучше. Да Синим еще не сломать Так что можно вот так вот походить. Вот так вот. же взять. Даже, да, даже два кирка. ага, еще вот так вот Всё, так <звук> чтобы застроить возьмем и пойдем на этих Так, это не не они, да? Да. Но это мне сломал. Фух. Минус один. Так, сейчас опять пойдем. отличным подарочком. Им, наверное, всем нравятся такие подарки. Так, тысяча. Ну, я и да могу желтых купить. Ой, то есть у зеленых. Прикольно. Вот это Причина просит. В смысле? Ну, мы выиграли. Я надеюсь. Берут и просят. Как так? В смысле, просят. Не понимаю. Зависла. Отлично. Отлично. Так, еще одна игра. И будем. Опа. Все. У нас в команде не боты. Я это очень люблю. Когда у нас в команде не боты. 16 человек. Так, так. Э, да, слишком много времени мы уходим на ну, вот этот обычный хаб. Да -мо, почему у мне не прыгается? Да ё-моё! Да шо, что ж такое ты? Что происходит? О, наконец-то. Попросить меня забанить вообще. По-любому а -а -а -а! сделал это синий. Просил, чтобы меня забанили. Так, это не то, не то. Так, она, она это... Просили, просто я возьму вот, Хочу вот, хочу вот выиграть. Беру. Взяли, заданатили. Опа! Я Просто взял, закрыл. И он упал. Так, ну чтоб меня тут не трогали. Yeah, this is a crowd, Chill. Chill. Oh. Okay. Jesus. Просто взяли, попросили. Я еще не могу отойти после этого. Ты думаешь, я только на один сундук. Надо больше сундуков. Не. Долго ждать вижу. Я скажу, мне Так. Что-то даже не вижу, где меняется. Спасибо. Чуть-чуть не хватило. Вот, как-то лучше. Вот так вот сделаем, так вот так, ой, а как я так? Gracias. Сейчас, я просто, просто. А, а, вот нашел тубок, который мне не доставал. Вот так вот. Так-так-так. Да. Уже как полгода, как я знаю, об этой читерке. Так. Угу, Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Угу, угу, угу, угу. так так так так так так так так так так так так и а как так? Как так? Как так? Как так? Как так? Угу. А можно, пожалуйста, чтоб не лагала? Спасибо. Так, мне штаны скинули. Не-не-не-не. Как в том клипе. Да, только в кожаных штанах, да, в железных собаках, с классной удочкой в руках, с классной удочкой в руках, до да, да, только в кожаных штанах, да в железных собаках. Так, так, так, лагает. То, что лагает, это не хорошо. Да. опять а -а -а -а. да -мо ладно, на этом мы закончим наше видео. Всем удачи и всем пока.